Хорошо стало жить, Керим. Хорошо, Абдула. Мудрая у нас власть, Керим. Мудрая, Абдула. Она помнит наш далекой край. Она знает, что восемь месяцев в году перевалы в горах закрыты снегом и помогает нам. Добрая у нас власть, Абдула. Этой осенью опять в наши кишлаки придет караван с товарами на всю зиму. ай ай какой караван. Даже у твоего отца не было таких караванов, Керим. Нехорошо ты смеешься, Абдуло. Я всю жизнь был бедняком. Прости меня, Кирим. Правду ты говоришь, Кирим. Бедняк ты, Керим. Но когда-то твой отец владел богатыми караванами. Я давно слежу за тобой, Кирим Бай. Я все знаю. Вот так! Хороший ты человек, Кирим. Ты не стал колхозной собакой. Ты мне нравишься, Керим. Держи нож, он тебе скоро пригодится. Хороший ты человек, Абдуло. Ну, садись, поговорим. Шамуран. Перри, Перри, подожди. Постой, Перри. А какую жизнь тебе дам, Перри? Какую жизнь? Я уже сказала тебе, Абдуло. Я не буду твоей женой. Не решай сразу, Перри. Ведь богато жить будешь. Уйди от меня. Подумай, Перри. Одинокой будешь. Твой дедушка долго не проживет. Опасное дело водить караваны в горах. Всякое бывает. Почему ты так говоришь, Абдулло? Я люблю тебя, Берри. Берри! Берри! постой, давай поговорим. Матушка. Матушка. Куда нести? Сюда. Вот сюда кладите. Ничего, Перри. Он поправится. Товарищ Ткаченко, останьтесь больным. Им нужно помочь. А завтра я пришлю за вами пограничника. Хорошая у тебя собака, Шамурат. И у меня была на заставе. Не хуже. Убили на работе. Да, если б не Джуль Барс, охотился бы я теперь на небе. Эх, не вовремя я слег. Капканы в горах остались, пропадет зверь, пока лежать буду. Пей, пей, дедушка. И вы тоже. Ничего, отец, придумаем что-нибудь. Жульбарс поможет, соберем твои капканы. Ты, дедушка, не беспокойся, я ведь знаю, куда ты капканы станешь. Да-да, внучка, ты покажешь. Ну, спасибо. На здоровье. Внучка, приготовь гостю постель. Сейчас. Спасибо, отец. Я к своему коню. Ты хочешь признавать меня? Правильно. Чужой я. Вот пойдем на охоту. Друзьями будем. Просишь монету нищему, по этому знаку поймут, что ты от меня. Ваши добычи уже близко, он, вон там видит. Жульбас, пошли. Что-то было раньше нас. чужой здесь не ходит. Как это не ходит? Ха, не ходит. А мы встретили охотника. Кто он? Что-то я его раньше никогда не видел. Абдулла. Ты его давно знаешь? Come <laughs> on. they get that way. Начальник, прибыл в ваше распоряжение. Здравствуй, Бэрри. Здравствуй. Отнеси почтенному Шумураду эту шкуру в знак моего уважения. И скажи ему, что я... Я знаю, что сказать. Я скажу, Абдуллу дарит украденную у тебя шкуру. Врёшь! Наш гость узнал твой след у капкана. И ты хотел, чтобы я была твоей женой. ты будешь моей женой? Женой вора ни за что! Пусти меня! Пусти! О, пусти Молчи! О, пусти, пусти! меня! Ой, негодяй! Стой! Негодяй. Стой, тебе говорят! Пусти! Ты что же это, а? Ой. Негодяй! Thank you. С вами Шакавый! Это вам даром не пройдет! Я вернусь! Кого прислал ко мне мудрый Абдуло? Киримбай! Что случилось? Прежде чем выпадет снег и закроет на всю зиму перевалы? страну придет караван с товарами богатый караван очень богатый караван ну будь здоров управляйся отец спасибо тебе спасибо и у меня был сын такой же, как ты. Моего сына, храброго охотника. За то, что сердце его было открыто для бедных и закрыто для богатых, убили эмирские собаки. Босмачи. И она осталась сиротой. На руках старого шамурада. А ты говорил, что у тебя убили собаку, которая помогала охранять нашу границу. Возьми моего джульбарса. Возьми. Нет, отец, нельзя охотнику остаться без собаки, сын мой. Старый я стал для охоты. Джульбарс. Иди, Джульбарс. Иди. Ну, пойдешь. Пойдешь со мной. Ну, Джульбарс, послужи своему новому хозяину. Джульбарс. Приезжай к нам, отец, в гости. Обязательно приезжай. Вместе с внучкой. Хорошо. Да я тебя обниму. Проводи гостя, внучка, пожелай ему счастья в пути. Больше никто не придет. Нет больше хороших людей. Как нет? Ты обещал привести еще двух. А, вчера обещал, сегодня обещание обратно взял. Утром их обоих забрали. Что я за ними, в тюрьму пойду? на Прокажённые шаки. Не херни с Абдуловым. Ошибаются даже правильные. свиньи. Не, не, не. Ты что, слеп, а, старый а, шаг? Не волнуйся, не надо. Садись, покушай плов. Ты же не предупреди, сволочи. Готово. Ты пришел вовремя. Ну, погодите, колхозные собаки. Берегитесь. Вы попадете в мой капкан. Ну А, черт! Ну? Иди. Ну? Теперь поговорим. Ну что, скучаешь, дружище? И я скучаю. Ничего, джульбарс, Скоро они приедут. Эх ты. Где она? Моей внучки здесь нет. Говори, где девчонка? Говори, говори, говори. Скажешь? Скажешь, да, черт! Обыскать ущелье. Она не могла далеко уйти. Кто? Берин. Не время сейчас заниматься любовными делами, Абдуло. Жди! Ты бы лучше осмотрел дорогу, надо спешить. Какалы, грабитель. кишлаки, соберите комсомольцев, колхозников, активистов, бригада охотников, организуйте поиски бандитов. Да-да, прочесать местность, объявить хашар. Пройти нельзя! На пограничников напоролись! Надо обходом пройти! Старик знает дорогу! Надо заставить старика показать путь! Пусть пока на дорогу! Разворачивай! Ты знаешь здесь каждую тропинку! Такие джигиты, как ты, лучше меня знают все тропы на ту сторону. Говори прямо. <связь> Старый шаг. Хорошо, я отвечу тебе прямо. Бандит, ты захватил подлыми руками богатую добычу и хочешь уйти. Но капкан крепко держит тебя за ногу. Неужели ты думаешь? что старый охотник Шо Мурат освободит шакала, обкрадующего нашу родину. Последний раз говорю тебе, отвечай! А? Или клянусь Аллахом, я пристрелю тебя как собаку. Если ты хочешь, чтобы твой дедушка остался жив, уговори его показать нам дорогу. А если он не покажет, тогда у тебя дедушки больше не будет. Заставь его. старик надумал наконец не мешайте я говорю с ним быстрее времени ждет торопиться ехать надо уйдите Yeah. Thank you. дороги Куда ты нас привел? Куда? Это ущелье слез. Отсюда нет выхода.